этого времени, в 1248 году, папа римский Иннокентий IV прислал двух кардиналов князю Александру. Они были приняты с честью. Папская грамота, убеждавшая князя Александра вступить в единение с римской церковью и оказать послушание ее первосвященнику, была прочитана. И хотя в ней обещалась папская помощь в борьбе с ордынцами, что в то время было очень заманчиво, Александр Невский отверг папские предложения. Он сказал, кратко, но твердо, «Все я все сведаем добре, а от вас учения не принимаем, и посольство должно было возвратиться в Рим ни с чем». Сделавшись великим князем, святой Александр все силы свои отдает на служение русской земле. Только что был набег одного татарского хана, повсюду виднелись печальные следы опустошения – от городов и сел остались обугленные головешки, церкви были разграблены, люди разбежались по лесам. Великий князь спешит восстановить и украсить храмы, обустроить города, собрать уцелевших жителей. Для этого он не жалел своей казны, все отдавал бедному любду, чтобы, чтобы поставить его только на ноги. Бояр своих он уговаривал не обижать простых людей, судить их по правде не требовать с них лишнего. Тяжело жилось в то время русскому человеку. С трудом отправляясь от татарского погрома, он должен был еще и дать платить тем же татарам. Хорошо еще, когда сборщики были милостивы и не требовали многого, и в случае, если нечем было платить, соглашались обождать. Но было часто и так, что татары ходили по селам, забирали должников и беспощадно били их палками, допытываясь, не спрятали ли они своего имущества. Когда притеснения становились уж очень невыносимы, когда не хватало сил терпеть насилие поганых, поднимался народ, избивал своих протеснителей и прогонял сборщиков. Случилось это и при князе Александре. Какой-то монах в угоду одному сборщику мусульманину отрекся от Христа и начал ругаться над своей прежней верой. Народ не мог стерпеть его скверных речей и убил вероотступника. Это было сигналом к тому, что по всем городам Суздальской и Ростовской земли загудели колокола, призывая народ бить ордынцев. Духовенство и князья убеждали народ образумиться, не навлекать ханского гнева, но их никто не слушал. Русскому человеку вспомнились все притеснения и насилия татар, он взял топор и вилы и решил отомстить своим обидчикам. Он даже и не думал о том, что ему от этого же будет хуже. Узнает хан, что его люди избили, пошлет на Русь свои полчища и вновь разорит и пожжет все. Так и вышло. Хан, узнав о восстании на Руси, страшно разгневался и решил жестоко наказать русских. До трехсот тысяч войск готовы были броситься на Русь, чтобы в конец разорить ее. Но в это время великий князь Александр приехал в ханскую ставку. Он бросил все свои дела и прибыл к хану только для того, чтобы вымолить прощение своему народу, отмолить люди своя от беды, как говорит летопись. Ехать к хану, это уже был не хан Баты, а другой хан Берке, хан Баты к тому времени умер. Ехать к хану, когда тот пылал яростью, значило самому идти на смерть. Александр Невский и решил с собой пожертвовать, но спасти Русь от разорения. Больше года пробыл он в Орде, умоляя хана простить бессмысленный народ. Много пришлось испытать и горестей, и унижений, много подарков пришлось раздать приближенным хана, чтобы они склонили его на милость. Труд Александра не был напрасен. Хан простил русских. Более того, хан разрешил русским людям не служить в татарском войске и не принимать участие в набегах против христианских народов. А в 1261 году в, городе, в главном городе Золотой Орды, Сарае, была открыта русская православная епархия. Таким образом, там стали строиться храмы, и русские пленники получили возможность приобщаться к Святым Божественным тайном. И это было большой радостью и большим облегчением для них. Это было старание не только Александра Невского, но и митрополита Кирилла. Итак, с этой радостной вестью о прощении русских людей поспешил великий князь на Русь. Но ему не суждено было увидеть свой родной город. На пути он так ослабил, что не мог продолжать путешествие, и должен был остановиться в городце. Чувствуя приближение смерти, великий князь позвал к себе всех бояр и простых людей и начал трогательно прощаться, давая последние распоряжения и слабеющим голосом прося у всех прощения. Горькое то было зрелище общего неудержимого плача и рыданий, а поборники всей земли русской, предстатели бояр, питатели убогих, отце, вдов и сирот и заступники церкви. В последнюю минуту князь Александр принял схему с именем Алексей, причастился святых христовых тайн и тихо скончался. В это время во Владимире митрополит Кирилл совершал литургию. И было ему видение. Увидел он, как ангелы несут «Душу князя Александра на небо». И все понял. Он воскликнул, обратившись к народу. "Чады мои милые! Закатилось солнце земли русской!» Представился великий князь Александр Ярославич. В ответ на это иереи, диаконы, и чернорисцы, нищие и богатые, и весь народ воскликнули. «Погибаем!» Такую надежду имели все на великого князя, и такое отчаяние явилось у народа при вести о смерти его. Когда тело святого князя безливо Владимир народ за десять верст вышел навстречу и во время отпевания плакал на взрыт. Но все утешились тем, что Господь тут же явил святость усопшего князя. Когда митрополит стал класть разрешительную грамоту, Великий князь, как живой, протянул руку и взял ее. Ну и после своей кончины благоверный князь Александр Ярославич не прекратил своего служения русской земле. Всегда он являлся предстателем и скорым помощником в самые трудные минуты в жизни нашего Отечества. Через 120 лет после кончины благоверного князя Александра при московском великом князе Дмитре Ивановиче Донском в первый раз русские одержали победу над татарами на берегах реки Дона. Очень дорого русским стоила эта победа, но она была и драгоценна для них, так как подняла народный дух и вселила уверенность, что время господства ордынцев проходит. И в эту важную историческую минуту на помощь святой Руси явился ее небесный покровитель. Благоверный князь Александр Ярославич. В обители Пресвятой Богородицы во Владимире, где почивали мощи благоверного князя, один богобоязненный инок, проводивший благочестивую подвижническую жизнь, ночью в притворе церковном, со слезами молился Господу об избавлении Руси от полчищ предводителя татар Мамая. Он призывал, в своей молитве на помощь великому князю Дмитрию, благоверного князя Александра. И во время своей молитвы он увидел, что перед гробом благоверного князя сами собой загорелись загорели свечи. Затем из алтаря вышли два благолепных старца, и, приблизившись к гробнице святого, сказали, «Встань, поспеши на помощь сроднику своему» благоверному князю Дмитрию Иоанновичу. И святой князь Александр тотчас встал и сделался невидим. Пораженный этим чудом, инок безмолвствовал. И только после того, как узнали, что как раз в это время произошла славная Донская победа, он сообщил о своем видении настоятелю. По распоряжению владыки тогда же были освидетельствованы мощи благоверного князя, которые и были найдены нетленными. Масса недужных обращались с молитвой к новоявленному угоднику Божию, и при раке его святых мощей происходило множество исцелений. Вот еще другое чудо. В 1552 году, отправляясь в поход на завоевание Казанского царства, царь Иоанн Васильевич молился во Владимире перед раковью мощей благоверного князя Александра, призывая его на помощь. Как бы в залог своей помощи, благоверный князь проявил следующее чудо. Вместе с царем молились и его бояри, и в том числе будущий автор одного из житий благоверного князя. Когда он вместе с другими прикладывался к мощам святого, то вложил в отверстие раки три перста, то есть пальца своей больной руки. Ему показалось, что он омочил их в какую-то благовонную мастику, и когда он вынул руку, то от прежней болезни не оставилось и следа. Все присутствующие при этом чудесном исцелении благоговейно прославили благоверного князя Александра, сподобившегося от Господа дара исцеления и с надеждой на его помощь направились в дальнейший путь. Благополучно окончился Казанский поход. Татарское царство, расположенное вблизи Москвы, и целое столетие беспокоившее своими набегами пограничные русские области, покорилось московскому князю. На месте и с на месте рядом с татарскими мечетями появились святые церкви. Началась проповедь Святого Евангелия, в этом мусульманском крае, и предки наши спокойно могли уже смотреть вперед. Вслед за Казанью было присоединено и другое татарское царство Астрахан. И царица русских рек Волга с ее богатствами на всем ее протяжении сделалась теперь русской рекой. Успешно начали распространять русские свою власть на далеком востоке, в Сибири, постепенно подвигаясь к берегам Великого океана. Но на юге, в Крыму, остался еще сильный враг – крымские татары, с которыми долго пришлось вести борьбу русскому государству. Союзник московского государя до присоединения к Москве, Казани и Астрахани крымский хан, теперь в виде усиления Руси, начал с ней борьбу, тем более для нас опасную, что его поддерживал верховный защитник ислама, султан Турецкий. И во время этой борьбы не переставал изливать свою помощь небесный покровитель Руси, благоверный князь Александр Ярославич. В 1571 году, во время нападения на Москву крымского хана Геблет-Гирея, во Владимире старец Рождественского монастыря Антоний, молитвенник и постник, во время своей молитвы перед иконой Богоматери об отвращении от родины страшного ханского нашествия Удостоился следующего чудесного видения. В то время, как он скорбел о постигших родину бедствиях, он вдруг увидел двух юношей в светлых одеждах с быстротой молнии на белых конях, приближавшихся к обители. Сойдя с коней, они оставили их у монастырских врат, а сами вошли в церковь. Это были благоверные князья Борис и Глеб. Старец Антоний последовал за ними. Как только благоверные князья вошли в храм, открылись царские двери и зажгли свечи. Подойдя к раке благоверного князя Александра, святые Борис и Глеб обратились к нему со следующими словами. «Встань, брат наш, великий князь Александр! Поспешим на помощь сроднику нашему, благоверному царю Иоанну Васильевичу!» Благоверный Александр тотчас встал, и вместе с ними вышел из храма к монастырским воротам. Здесь стояли приготовленные к брани три белых коня, на которых и сели благоверные князья. Отправляясь в путь, они сказали, «Пойдем в соборный храм при Чистой Богородицы и позовем с собой сродников наших благоверных князей Андрея, Всеволода, Георгия и Ярослава». Старец последовал за ними. И здесь, как и в монастырском храме, при входе святых князей открылись царские врата. Благоверные князья встали из своих гробниц и через стену городскую чудесно по воздуху направились к Ростову со следующими словами. «Пойдем в Ростов к царевичу Петру, пусть и он поможет нам». С помощью этих небесных воинов и была одержана победа над крымским ханом. Так хранил свое отечество от ордынцев благоверный князь Александр Ярославич, и вся земная жизнь которого была посвящена той же заботе – охранению Святой Руси от грозного завоевателя. Небесный заступник русского государства, отличавшийся при жизни своим милосердием, помогавший каждому обездоленному и страждущему Благоверный князь Александр и после своей кончины не переставал изливать свои милости всем нуждавшимся и молитвенно обращавшимся к нему за помощью. При раке святых его мощей болящие получали исцеление, скорбящие озлобленные – благодатное утешение и помощь. Не все эти чудотворения были записаны, но и та незначительная их часть, которая была описана древними биографами святого князя, Ясно показывает, какой обильный источник исцелений и чудес истекал от святых мощей благоверного князя Александра. Какой драгоценный сосуд милости Божией приобретала в Святая Русь в своем небесном покровителе и вожде. Вот некоторые примеры вот, чудесной помощи людям. Один сын боярский, Симеон Забелин, проживав, проживавший в Пскове, был настолько болен, что не владел ни руками, ни ногами и совершенно не мог ни есть, ни пить. Имея глубокую веру к благоверному князю Александру, о котором в древнем Пскове всегда сохранялось благоговейное воспоминание, он стал просить домашних свести его во Владимир, помолиться перед мощами благоверного князя. И здесь, во время молитвы, получил исцеление от болезни. У Владимирского дворянина Максима Никитина был сын, отрок Иоанн, немой и расслабленный. Родители с верой к благоверному князю принесли своего несчастного сына в рождественскую обитель, и здесь он получил исцеление. Из села Красного Владимирской губернии привезена была женщина, утратившая зрение, и уроки святых мощей благоверного князя получила полное исцеление, как будто никогда не болела. И еще много-много таких чудес можно было бы привести. И ныне благоверный князь Александр Ярославич хранит Богом врученный ему дел, Отечество наше. И ныне близок и скоропослушав он всем с верой, призывающим святое его имя изливает свою милость и предстательствует перед престолом Сидержителя Бога. И сейчас его честные мощи находятся в Петербурге, в Александр невской лавре. Дорогие братья и сестры, сейчас наша страна переживает довольно-таки непростой период своей истории. Но мы видим, что Александр Невский всегда помогал своим предстательствам и защитой перед Богом. Так давайте все вместе будем молиться ему, чтобы он заступился за Россию перед престолом Господа. И я уверена, он нам всем поможет. Я от всей души поздравляю вас с Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского. Храни вас всех Господь!